И всем доброго времени суток, дорогие любимые мои подписчики и друзья, с вами я Ванёк И сегодня мы с вами начинаем прохождение новой игрушки под названием... С... На этом канале новая игрушка под названием Saints Row 3 Я вот язык на русский переставил, но я... он что-то не меняется тут Я свободен я... Он что то не меняется тут. Вот видите, S5 вместо башухи. Homie, shawndy, shawndy, can't Ну, обычно тут меняется, когда ты на русский переставляешь, а не, а не на английский. Ну... можете это из-за того, что именно тут сейчас в России с Америкой такие проблемы, фигня, Ну может из-за этого не... Меняется, а? Хмель. планет цейнс... Лоренц Куэр. Стилл Эккар. Угнать машину это в классике. Лоренц за the no yeah. kind of like это. Е. Стилпорт. Это... Престанте с Бангкока. Тап. Миссии, три миссии. We're gone. Нам нужны пушки. Ну, ехать в этот friendly fire, потому что тому месту на у нас уже будут деньги на самом то деле. Мини карта это в левом тут GPS. Это слева тут. Где GPS? Проверь на карте. GPS. Так. we raid the Э, девочка миллиметра так а не понял о чем они спрашивали тут они спрашивали о том что у моего эм, шаунди сейчас говорит у моего у меня тут был друг и у него это тут у него о а 127 Пистолет. Ну и всё. Don't have enough money. You don't have, you don't have. 25, 25, 25, 25 стоит. За 100... Не, не, не. Отсерп, yes. Принять. На GPS надо. Да блин! да! Вот like этим... По этим я ее её... Джин Валдарама... по этим mm. <зывания> вот я вот реально поэтому по этому слову где Джин Валдарама, эм, я реально по ней соскучился. Ай <зывания> блин! <зывания> <зывания> Не, ну, мне конечно нравится эта машинка, но она как-то не идет по цвету главарю святых. Нет, во-первых, она не идет по цвету главарю святых, во-вторых, она какая-то ну некрасивая эта тачка, короче, ну некрасивая. Извиняюсь, ребятки, тут тоже а за авторские права общность, поэтому сделаем аудио over overl music music music voice. Мюзик, оверл волн, на 0 поставим и музыку эффекты из А, блин, нет Не, надо эм, что то надо убрать наоборот Options Поэтому Потому что не могут за Не это назад надо Это Control Display Audio M эм. Overall Volume музыку на 0 надо поставить Агра Темтрас. Красивая машина. Чё? Ша. Шаунди. А, ладно, сюда, не. Шаунди, сюда. В Темтрас. Или без тебя уеду. А я знаю, как во второй части сильно тебя любили, и без тебя вообще никуда нельзя было поехать. Я помню так, как я эту... Сейчас эту вторую часть прохожу, собственно, и... А, на. Нужно вот сюда вот проехать здесь. Ничего ну, и чё нам делать? Убить охранников. Так. Ну, Пирс на вертолете. Пирс, ну-то где упал? Это, извиняюсь, ребятки, этот черный парень был пирсом. Может, я кого-то сильно оскорбляю сейчас, Ну реально... Его звали Пирс, Вашингтон. Сейчас вот... Япон Кэш. Да. Это будет моим. Это звучало как-то угрожаешь немножко? Нет, реально, серьезно. Это звучало как немножко угрожающе. Как мне кажется? Тут ч ⁇ Сарус Темпл везде, что ли? Не вставай, не вставай, не вставай, ты, Сайрус, тёшку-пошку. Да не вставай, я убью всех. История об истории человечества. Сайрус, да не вставай, ты, блин. Пастух. Пистолет простой, обычный. Шаунди, шаунди, да идем, блин, вниз спускаемся. Знаю, что, конечно, не, не надо так делать, но не могу и не так не делать, как бы. Извини, парень, нам не нужен. Взять! Открыть. Защищать свою позицию. Вот немножко осустил зато. Светлее стало. Немножко. Как мне кажется. И этот пирс, черт его деревья. Ты почему типа более шаунти сейчас? БПЛА. Беспилотник будет. Ай! Амунайшн. Да бизина! Чёрт. Ага, ребят. У нас... Нам нужны пушки. Не, про, не пройдено. Здесь чекпоинта. Можно. Можно контролировать пушки. Tchau gente, vamos lá. Yeah. где ты ты же меня знаешь я же люблю эф... люблю эффектные появления те немногие четыре вертолета четыре человека которые за нас остались несмотря на то что мы переехали из стелпорта Это Левая кнопка Miss. правую. Дестройс танк, Так. Танки! Так, а где танки? Это они там танк гревны приволокли как-то. С одного... Танки Подъезжает. Все сказал, все садись в вертолет. Меня даже приглашать не надо, пирс. Yeah. Все. Это не наше стоп Я все ждут. Что-то же нормально. Не сейчас. So Че, они ждут, что мы вниз спустимся? Не, я не думаю. Ну ч вы ждёте, ребят? Да ничего мы не ждем, Пирс. Я думал, там вертолетку можно, а там нет вертолет. Защищать бомбу. Вертолет с бомбой. Наш который. Не, на его видит, потому что я сижу тут. Если Шаунди его, короче, завалила, то это нормально. А если нет, то это на её вине. Окей, okay, это было круто. Гэллинс лайк Мэй... Как Магеллан? Гэллинс лайк Магеллан. Протект the bomb. Ну, практически на 100% эм, спокойно я был, потому что, ну, Пирска бы вёл вертолет. А э, всем доверяю, кроме в основных шаундей, я, ну и всё. Потому что, помнишь, когда миссия с вертолётом в Saints Row 2 была, сколько я... So так, что дальше? Что дальше? Мы... Раз... No, Это мой бы тоже. Нам нужно пушку. Четыре есть. Два второго уровня уважения. Бывшего Шаунди, Виарпорн, Рипер, Дрон. Сейнтбук, Книга Святых, Апгрейды. Кстати, апгрейды дам. А в апгрейды надо будет потом зайти. Так, Explode.com. А, а, пакеты всякие. Невообразим пакет. Моннишот пэк. Найтблейд пэк. Шарк атак Специал Опс Пак, Воинер Пак, Зет Пак, Чипид Пак, Генки Болт 7 Тим Форт раз два маски, Денки Гол Пак, Хоррор Пак, Стилпорт Ганкс Пак, Гангстер Гангстер в космосе, Пентхаус Пак, Зет Трубл Висплон. Witches and Winners. Пэк. Ай, ч ⁇ чуть-чуть-чуть. Z. На... Z, что там можно? На этап новой миссии, да? Пир, стелпорт, вот и я. А! Сейчас извиняюсь, ребятки. Сейчас пойду. Ребятки, извините сейчас. Ага, пакет. Ребята, давайте пока.